Первый игру, к сожалению, проиграл, потому что была первая доска, самая тяжелая доска. Но ну, посмотрим, что дальше. В этом году победу одержала команда Института вычислительной математики и механики имени Лобачевского. С соперником его упал флаг. У меня было еще довольно много времени, но выкрикнули с.